всем здравствуйте дорогие друзья а, все мои подписчики которые ну в принципе не так много но мы растем все-таки как-никак а, в ю ну, вроде потихонечку началось началось началось чуть-чуть это уже хорошо а, в контактах ну и в принципе ничего сложного такого нету вот что и у вас хотел вам хотел сделать маленький маленький подарочек ну, подарки, конечно, как все говорят, ну, халява никак, кто ж тебе халяву халява-то то Ну, халява, конечно, не халява, но все равно. А, по крайней мере, как-то в Одноклассниках я что-то начал переписываться по поводу а, десятки, все остальное. Ну, там одна женщина пишет, да я лучше вот купила бы эту десятку, бы", например чтобы это бурду всякую ключи там искать все остальное ну пожалуйста если у вас там есть такие возможности чтобы покупать ну покупайте вопросов нету вот что дальше я хотел сказать потом обновление там все остальное ну люди еще до сих пор может быть не могут обновляются до 18.09 там по-моему 19.09 что-то еще так пока там потихонечку ну кто-то не хочет обновляться или кто-то хочет голую поставить чтобы вот это old или лол там папка такая есть я не помню уже как называется old по-моему она не стирается но ну, так как у меня э, программы есть видео так что вы можете там смело смело смело э, скачивать эту программу и стирать что вы хотите <coughs> у меня там в ютубе более 100 видео а, ну ладно не об этом разговор а, кстати по поводу чтобы обновиться там кстати у меня есть э, в папке вот. там для инсайдеров есть для обновления есть и полностью 19.09 она голая у меня полностью ну ключи я надеюсь вы найдете в интернете или же, как у меня можете скачать тоже или на моем сайте а, кстати можете поискать посмотреть сайт вот там у меня на странице в одноклассниках есть так что можете смело смело смело заходить и вот вот видите вот красная кнопочка тоже то же самое есть у меня в одноклассниках вот что я дальше хотел сказать там ссылки у меня, они идут напрямую. Напрямую идут, не надо ни учетной записи делать, но ну, в принципе полностью обход вести, ничего не надо. Просто приходит изовы вам и скачиваете. Ну, у меня примерно скачивалась, я не могу сказать часа полтора наверно скачивался, но ну, так как у меня интернет хреновенький, ну долго у меня скачивался, ну мне пришлось обновить и сразу говорю, что э, когда у вас будут скачиваться вот э, десятки или, сандерс, или сандерское или обновление придет вам вот этого вот, там э, в каждой папке будет у вас э, в каждой папке будет у вас обязательно а, все подписано вот, например для инсайдеров там, ну, кто хочет например с нуля прям начать там она по моему 20 h 2 аж по моему она уже февральская даже или один по моему я вот точно не могу сказать а, потом вот подписано будет у меня 1909 но ну, это вот 19 h 1 это по крайней мере все что сейчас в данный момент у нас есть вот а накопительная ну придет вам какая болваночка будет там ничего, там включите то ли будет то ли не будет сразу говорю что эти вкладки они могут быть не сразу запуститься почему потому что ну я не знаю меня его вот у меня касперский стоит антивирусник он мне кстати не пока сразу ну не пускает меня сразу туда но ну, не, не хотит меня и все. но ну, я пока ему все разрешил разрешил пока не туда до сюда и как бы вот так вот все сделано вот да кстати и вот эти вот на три папки вы можете для кого какая папка пойдет, кто-то инсандерскую будет заниматься, кто-то 19 -го будет голую сразу ставить, кто-то обновление будет ставить. Так что там ну по крайней мере сразу напрямую будет скачиваться не надо будет не сайт какой-то заходить ну в принципе ну не надо никуда заходить в принципе ничего не надо делать в облако ни у кого не буду так что мы можем те люди если на всякий случай в облаке освободить оставить чисто для программ для фотографий для все остальное в принципе ну вот и к чему дальше так как когда скачиваете бывает что ссылка приходит на десятку они сломанные все ну уже ну совсем не то ну, пиратка честно что говорит пиратка она как бы и есть пиратка просто напросто а, все конечно можно сделать вот папка вот смотрите видите вот windows вот они сами видите вот вторая папочка тоже самое Третья папочка вот накопительная. Вот. Также можете смело делать, закачивать. Вот. Я вот выделил папку отдельно, вот так вот поставил. Ну сразу говорю, может быть она не сразу запустится. Ну реально не может не сразу запуститься. Серьезно говорю. но может запуститься, может нет. Потому что там Windows же, там же автомат или кто там. Разум у них там идет. Вот, ну пробуем вот так вот я еще раз говорю может быть не сразу получится так. ну вы вот, видите как увы не получилось сразу будем по будем сейчас покажу все равно по любому вот эта вот папочка она вот а потом все в кучу собирается вот и будем так долго и упорно запускать Ну вот опять видите как ну, не хочет запускаться. Что-то ну не то. Надо антивирусники. Ну, скорее всего, может антивирусник просто не пускает. И может быть там у них что-то. Ну вот то же самое. ну вот видите, как вот так оно и все и бывает. сейчас уберем это все будем будем пробовать так что мы по любому запустим будем пытаться так что пока видео не буду отключать пока не запущу пока не покажу вам как это все делается вот видите опять я говорю вот, там по-моему точно разум какой-то там сидеть вот даже получился <с> вот я говорю не первого раза получается и то же самое вот вот так вот будет оно постоянно у вас а, вот это 86 вот такие папочки у вас все будут а, примерно около ну, антивирус не за нами скорее всего включить проще будет они сами себе противоречат блин эти америкосы вот ну и в принципе вот, вот как вот здесь вот будет как у меня то же самое там правда будет длинные, написанные, покороче по короче сделаю это для себя просто замутил вот вот так вот потихонечку все будет идти где-то примерно около 10 гигов примерно где-то дел 10 гигов где-то примерно да потом она все в кучу собирается потом ну, короче это эта система так и не понял зачем они вот это все делают не легче просто-напросто скачать да и все вот ну вот то же самое видите вот она это папочка то же самое будет вот ну и она будет потихонечку так я говорю часа полтора у меня молотила она то же самое все циферки пиферки блин зачем это вот все показывают хрен его знает ну, конечно я не знаю для чего это но, но все равно а, если кому то что то ну, пишите если что то Ну, да, надеюсь получится все у вас как у меня вроде получилось показал наглядным образом вот. Сделайте отзывы какие-то, может быть, что-нибудь придумаем опять какой нибудь где-нибудь, что-нибудь, как-нибудь мы выкрутимся, что-нибудь где-нибудь найдем. Вот, ну вот. Ну, в принципе-то с Новым годом. С новым счастьем. <связь> До свидания. Самое главное семья, чтобы была и дети. А все остальное потом придет. Пока.